Я бы хотела рассказать о женщине, которая меня вдохновляет на протяжении многих лет. Это Анжелина Джоли. Вдохновляет ее красота, во-первых. Вдохновляет ее деятельность по отношению к людям, которые нуждаются в помощи. В браке с Брэдом Питтом они установили много детей из разных стран разных э, национальностей, разного цвета кожи. Когда ты берешь ответственность за ребенка, это все-таки э, на первое место выходят твои душевные качества. Вот. И это ее очень хорошо характеризует как женщину. И своим авторитетом, благодаря своему какому-то вот влиянию, она меняет мир. Благотворительность, на самом деле, это э, такой хороший тренд, очень положительный тренд. И надо быть очень-очень толерантным и лояльным по отношению ко всем людям. Мы все должны друг другу помогать, протягивать руку помощи. Она красивая, она умная, и она очень добрая, видимо.